Дорогие друзья, вот уже ровно год прошел со дня трагической смерти Александра Барбаряна. Вот. Мы хотели бы в этом году провести уже второй турнир, как и обещала наша промоутерская компания «Ладиаторс Промоушен». Мы хотим сделать его ежегодным. Для многих Александр был другом, соратником, примером, тренером, наставником. И... Спортивное сообщество не забыло его, он живет в наших сердцах, мы всегда думаем о нем. Многие спортсмены из многих областей Украины и не только из других стран решили посетить этот турнир, выступить, отдав свою дань памяти Александра. Турнир будет проходить 27 мая в 20.00 по адресу улицы Сумская, 5 ресторан Харитонов. В программе ожидается 10 профессиональных поединков по правилам профессионального казацкого двубоя, это аналог ММА. Пары будут интересные. Мы старались подобрать ребят, которые тренировались вместе с Александром, его учеников. Международные пары будут у нас, все ребята сильные, опытные. Всех ждем, приглашаем почтить память Александра.